Привет. вы на канале nail Studio. В сегодняшнем видео у нас будет аппаратный маникюр вместе со снятием у нас вот такие были ноготочки ноготкам 4 недели вот так хорошо они относились посмотрите здесь нет никаких сколов от слоек и трещин все относилось хорошо сейчас мы будем снимать аппаратом наш гель-лак и потом выполнять дальше маникюр с покрытием Один пальчик мы уже сняли, продолжаем снимать следующие ноготки. Аккуратно снимаем гель-лак. Форма ногтей у нас останется та же. Мягкий квадрат. Лак у нас относился хорошо. Прошло 4 недели. И так снимаем каждый пальчик. Ну вот мы уже сняли одну ручку. Сейчас снимаем вторую. И практически... Наш Готов Практически заканчиваем снимать все ноготки. Ну вот мы уже э, выполнили опил форм, э, сняли наш гель-лак. Э, будет у нас э, ноготки мягкий квадрат форма. И сейчас приступаем к аппаратному маникюру. Делаем аппаратный маникюр, затем будем приступать к покрытию. Поднимаем кутикулу, затем будем удалять ее. И так делаем каждую ручку. Ну вот мы уже подготовили наши ручки, обезжирили. Сейчас мы наносим бондар на ногтевую пластину. И потом будем наносить праймер. На каждый ноготок наносим тонким слоем. Бондер и праймер у нас сохнет на воздухе, в лампу не нужно. Вот бондер мы уже нанесли на обе ручки, сейчас мы наносим праймер. Праймер мы также наносим тоненьким слоем на каждый ноготок и даем его, ему высохнуть одну минутку. Сохнет он также у нас без лампы на воздухе. Бондер у нас фирма Grotol, так же как и праймер. Вот мы уже нанесли и бондер и праймер. Теперь мы наносим базу на наши ноготки. База у нас фирмы Клио. База довольно густая, хорошо ложится и хорошо выравнивается. На каждый ноготочек наносим и сушим. Сушится наш в течение 60 секунд, но если жгет кому-то, то на щадящий режим 99 секунд и все сушится. Ну вот мы уже сделали наши ноготки, покрыли базой. Вот такие они у нас получились. Ровненькие, идеально ровные. Посмотрите. И теперь мы уже все подготовили. Будем наносить покрытие. Покрытие у нас будет гель лаком Клио. Гель лак Clio 65 номер. Это ярко-малиновый цвет. Вот посмотрите, какой цвет. Очень яркий, красивый. Сейчас мы покроем им все ноготки и потом приступим к дизайну. Вот мы уже э, взяли и начали делать покрытие нашим гель-лаком. Каждый ноготок э, покрываем первый слой тоненьким слоем. Э, Гель-лак Лио Эстет у нас... Э, этот. коллекция она очень густая но э, все равно как бы чтобы не было никаких проплешин нужно наносить в два слоя поэтому мы будем наносить в два слоя сейчас э, все ноготочки покроем первый слой тоненький и затем сделаем второй слой Аккуратно прорисовываемся. Цвет очень яркий, насыщенный. Гель-лак хорошо ложится и э, самовыравнивается. Вот мы уже нанесли первый слой на наши ноготки. Посмотрите, как у нас получилось. Такой яркий цвет, красивый. Сейчас мы будем уже наносить второй слой. Нам понадобится фольга и тонкая кисть для того, чтобы более аккуратно прорисовать тоненькие линии вокруг кутикулы около кутикулы так что сейчас приступаем наносить второй слой вот посмотрите, друзья, мы уже сделали э, покрытие гель-лаком у нас э, был Клио, 65 номер вот посмотрите, какой красивый цвет получился очень яркий сейчас мы будем приступать к дизайну у нас будет дизайн растяжка и также еще у нас будет липкая лента все будет в серебряном цвете вот друзья смотрите мы уже покрыли Гель-лаком, ноготки и сделали на одной ручке дизайн. У нас э, получилась э, липкая лента серебряного цвета и растяжка. Блесточки тоже в серебряном цвете. Вот можете посмотреть. Здесь на мизинчике и на безымянном пальчике. Сейчас мы будем делать также на второй ручке, только у нас будет растяжка еще на э, третьем пальчике. То есть на мизинчике у нас растяжки не будет. На среднем. Начинаем делать вторую ручку. Мы лепим липкую ленту серебряного цвета у нас. Липкая лента у нас две полосочки на каждом ноготке. Теперь клеим вторую полосочку. Прижимаем аккуратно апельсиновой палочкой. И сейчас на этом ноготочке делаем растяжку серебряного цвета. Серебро у нас в цвет липкой ленты. Растяжечку делаем практически на половину оставшегося ноготка. Оставляем свободный только кончик. Очень красивый дизайн получается. Сделали растяжку и отправляем сушить в лампу. Вот мы уже посушили наш безымянный пальчик. Сейчас мы будем делать растяжку на среднем пальчике. Здесь она у нас уже без липкой ленты. Здесь у нас просто идет на половину пальчика идет растяжка серебряного цвета. Сейчас посмотрим, может быть... Сделаем растяжку на все пальчики. Сначала думали, что сделаем растяжку здесь на двух, на мизинчике и на безымянном. И здесь на двух на безымянном и на среднем. Но в процессе что-то, наверное, хочется сделать полностью на всех пальчиках растяжку. Сейчас посмотрим доделаем на этих двух. И тогда будет видно, возможно, сделаем на всех. Пока что получается такая красота. Шикарные ноготки. Закончили делать растяжку на среднем пальчике. Вот так это получается. Отправляем сейчас в лампу. Сушим. И потом э, покрываем топом. Либо сейчас посмотрим, может быть, сделаем на всех ноготках растяжку. Ну вот, друзья, посмотрите, мы на втором пальце закончили растяжку. Вот у нас так вот получился такой дизайн. В серебряном цвете. Сейчас мы перекрываем обе ручки топом. Топ у нас также фирмы Клио. Без липкого слоя топ будет глянцевый. Перекрываем обе ручки и отправляем сушить в лампы И наш маникюр готов. Сегодня у нас все компоненты от фирмы Клио. Растяжка в серебряном цвете у нас также Клио. Вот Можете посмотреть. 173 номер. Перекрываем все ноготки и отправляем сушить лампу. Вот, Друзья, посмотрите, мы закончили наш маникюр. Посмотрите, вот такой у нас дизайн получился. Липкая лента и растяжка по два пальчика на каждой ручке. Все мы сделали, весь маникюр у нас фирма Клио был. И цвет, и растяжка. Посмотрите, какой красивый цвет, яркий, и дизайн. Очень оригинально получилось. Липкая лента в серебряном цвете тоже. Если вы хотите себе такой маникюр, ждем вас у себя в nail студии. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а также пишите в комментариях, сделали бы вы себе такой маникюр или нет, или может быть, если сделали, то в каком-то другом цвете. Очень будет интересно узнать. Всем до новых встреч. Пока!